скажите пожалуйста что нужно нам переделывать или продолжать также продолжайте также вы идете правильным путем почему произошла неприятность если в начале духовного пути у человека появляется неприятность то таким образом он рассчитывается за кармические пригрешения вот таким путем то есть в случае если судьба плохая то можно вот таким одним розчерком или одним или одной такой запятой решить сразу все вопросы. То есть теперь вам придется прожить счастливо, долго. Вы уже никогда, скорее всего, не попадете в катастрофу. На вас никогда никто не наедет. Таким образом, вот все.